Приветствую на канале Шарабара, немножко продолжим мистическую тематику, а поблагодарить за это надо моего подписчика Сандрик Стоп. сделайте видео об ангелах пожалуйста. Сандрик, я тебя услышал, я тебя точнее прочитал, увидел, так что дошли руки сделать. Большое тебе спасибо за предложенную тему и давайте-давайте все вместе поблагодарим человека. Пока мы не начали, хочу поставить вас в известность, что у меня есть еще один канал, авторский.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 А теперь к видео. Основой для создания церковного учения об ангелах является написанная в V веке книга Дионисия Ариапагита о небесной иерархии. Девять ангельских чинов разбито на три триады, каждая из которых имеет какую-либо особенность. Первая триада характеризуется непосредственной близостью к Богу. Вторая триада подчеркивает божественную основу мироздания и мировладычества. Третья триада характеризуется непосредственной близостью к человеку. Ангелы живут в тонких мирах и не имеют плотного тела, при этом их возможности гораздо выше человеческих. Эти создания, обладающие высшим разумом, могут следить за материальным миром, а иногда даже корректировать ход событий. По сути, они посредники между Богом и людьми, между духовным и физическим миром. Для обычного человеческого глаза ангелы невидимы. Впрочем, священные тексты содержат немало свидетельств, когда ангел представал перед праведником или святым, чтобы сообщить ему повеление Божье. Ангелы являют собой две стихии – воздух и огонь. С помощью огня они карают грешников, либо очищают их души от скверны. Воздуше символизирует легкость и чистоту невинной ангельской души, а также полет как самый быстрый способ передвижения. Ангелы в представлении большинства людей – это прекрасные существа в длинных белых одеяниях, символизирующих чистоту и с крыльями за спиной. Перед обитателями небесных сфер стоят разные задачи. Каждая группа ангелов исполняет свою функцию. Некоторые заняты созданием галактик, другие отвечают за отдельные планеты. Богословы утверждают, что каждый человек, живущий на Земле, имеет своего ангела-хранителя. Бог создал систему четкого распределения функций, чтобы творение было совершенным. Христианские богословы выделяют в небесной иерархии 9 чинов, распределенных по трем группам. Эти чины, иначе именуемые ступенями, были описаны многими христианскими авторами. В числе их можно назвать Иоанна Златоуста, Фомуа Квинского, Бонавентуру и Данте Алигьери. При некоторых разногласиях большинство теологов придерживается системы, включающей три группы ангелов, о которых мы сейчас и поговорим. Первая сфера. Мистик Ян Ван Руисбрук писал, что ангелы высшей триады никогда не вмешиваются в конфликты возникающие между людьми но если верующий обращается к творцу с молитвой пребывает в состоянии благодати стремится к истине то в эти моменты рядом с тем пребывают серафимы херувимы или престолы именно они вселяют высшую любовь в людские сердца рассмотрим их подробней Серафимы ангелы любви, света и огня. Они занимают самое высокое положение в иерархии чинов и служат Богу, заботясь о Его престоле. Серафимы выражают свою любовь к Богу постоянным пением хвалебных псалмов. В древнееврейской традиции бесконечное пение серафимов известно как Трисагион, будучи ближайшими к Богу созданиями, серафимы также считаются огненными, поскольку они объяты пламенем вечной любви. Исаи единственный пророк, упоминающий серафимов в Ветхом Завете, когда он рассказывает о своем в своем видении огненных ангелов над престолом Господним. У каждого было шесть крыльев, два закрывали лицо, два закрывали ноги, а два использовались для полета. Слово Херувим означает полнота знаний или излияние мудрости. Этот хор имеет силу знать и созерцать Бога, и способность понять и передавать другим божественное знание. Термин «престолы» или «многоглазые» указывает на их близость к трону Бога, это самый близкий к Богу Чин, и свое божественное совершенство и сознание они получают непосредственно от Него. Вторая сфера. Святые господства наделены достаточной силой, чтобы подняться над земными желаниями и стремлениями и освободиться от них. Их обязанность – распределять обязанности ангелов. Силы, известные как блистательные или сияющие, это ангелы чудес, помощи, благословения, которые появляются во время сражений во имя веры. Считается, что Давид получил поддержку сил на битву с Голиафом. Силы также являются ангелами, от которых Авраам получил свою силу, когда Бог велел ему принести в жертву своего единственного сына Исаака. Основные обязанности этих ангелов – творить чудеса на земле. Им позволено вмешиваться во все, что касается физических законов на земле, но они также ответственны за Соблюдение этих законов. Этим чином, пятым в иерархии ангелов, человечеству дана доблесть так же, как и милость. Власти находятся на том же уровне, что господство и силы, и наделены властью и разумом, уступающим только Божьим. Они обеспечивают равновесие Вселенной. Согласно Евангелиям, власти могут быть как благими силами, так и приспешниками зла. Третья сфера – Начало – это легионы ангелов, защищающих религию. Они составляют седьмой хор в иерархии, следующий непосредственно перед архангелами. Начало придает силу народам земли, чтобы отыскать и пережить свою судьбу. Считается также, что они являются хранителями народов мира. Выбор этого термина, как и термина власти для обозначения чинов ангелов Божьих несколько сомнителен, поскольку в Послании Ефесянам, начальствами и властями названы духи злобные поднебесные, против которых должны биться христиане. Среди тех, кого считают главными в этом чине, не срок, а сирийское божество, которое оккультные писания считают главным князем, демоном Ада, и Анаил один из семи ангелов созидания. Архангелы Слово это греческого происхождения и переводится как «ангелы-начальники», «старшие ангелы». Термин «архангелы» появляется впервые в грекоязычной иудейской литературе предхристианского времени, как передача выражений вроде «великий князь» в приложении к Михаилу ветхозаветных текстов. Затем этот термин воспринимается новозаветными авторами и более поздней христианской литературой. Согласно христианской небесной иерархии, они занимают место непосредственно над ангелами. Религиозная традиция насчитывает семь архангелов. Главный здесь Михаил Архистратик, верховный военачальник, предводитель воинств ангелов и людей в их вселенской битве с Сатаной. Оружие Михаила служит пламенный меч. Архангел Гавриил известен более всего участием в Благовещении Деви Марии, о рождении Иисуса Христа. Как вестника сокровенных тайн мира, его изображают с цветущей ветвью, зеркалом, а иногда со свечой внутри светильника. Архангел Рафаил известен как Небесный Целитель и Утешитель Страждущих. Реже упоминаются четыре других ангела. Уриил – это Небесный Огонь, покровитель тех, кто посвятил себя наукам и искусствам. Салафиил – имя Верховного Служителя, с которым связано молитвенное вдохновение. Архангел и Эйгудиил благословляют подвижников, охраняет их от сил зла. В правой руке у него золотой пенец, как символ благословения, в левой бич, отгоняющий врагов. Варахиилу отведена роль разведчика, раздатчика высших благ простым труженикам, прежде всего земледельцам. Его изображают с розовыми цветами ангелы. И греческие, и еврейские слова, выражающие понятие ангел, означают вестник. Ангелы часто выполняли эту роль в текстах Библии, однако авторы ее нередко придают этому термину и другой смысл. Ангелы являются бестелесными помощниками Бога. Они появляются в виде людей с крыльями и ореолом света вокруг головы. Ангелы имеют вид человека, только с крыльями и одеты в белые одежды, творил их Бог из камня. Ангелы и серафимы, женщины, херувимы, мужчины или дети. Добрые и злые ангелы, посланцы Бога или дьявола. Сходятся в решающей битве, описанные в книге Откровения. Ангелы могут быть обычными людьми, пророками, вдохновляющими на благие свершения, сверхъестественными носителями всякого рода вестей или наставниками и даже безличными силами, как ветры, облачные столбы или огонь, которые вели израильтян во время их исхода из Египта. Чуму и моровую язву называют злыми ангелами. Святой Павел называет свою болезнь «вестник сатаны». Многие другие явления, как вдохновение, внезапные побуждения, провидение. Также приписываются ангелам, невидимые и бессмертные. Согласно учению церкви, ангелы – бесполые невидимые духи, бессмертные со дня их творения. Ангелы служили посредниками между Богом и его народом. В Ветхом Завете говорится, что никто не мог увидеть Бога и остаться живым. Поэтому непосредственное общение между всемогущим и человеком часто изображается как общение с ангелом. Моисей видел ангела в горячем кусте, хотя при этом слышался голос Бога. Ангел вел израильтян во время их исхода из Египта. Время от времени библейские ангелы выглядят совсем как смертные. пока не их истинная сущность, подобно ангелам, которые пришли к Лоту перед ужасающим разрушением Содома и Гоморры. Иудаистские ангельские иерархии Исследователи иудаизма полагают, что многие аспекты древнееврейской религии были заимствованы из мифологии древнего Вавилона. Именно знания вавилонских жрецов о нижних и верхних духах легли в основу еврейской системы мироустройства. В дальнейшем эта система претерпела эволюцию. Но сам принцип классификации, подразумевающий 10 ступеней иерархии, остался неизменным. В различных традициях свой порядок ангельских чинов. Для примера возьмем систему, описанную в книге Мишни Тора. Вверху стоят ангелы, которые называются Хайот-Хакудеш, что означает «святые живые создания». Далее идут Афаним – «колеса». Ступенью ниже – Арилим, – «доблестные, мужественные». За ними следуют Хашмалим – «янтарные». Название Серафим означает «пылающие, горящие». Группа Малахим олицетворяет вестников и посланников. Следующая ступень получила имя Элохим – «благочестивые существа», «боги». Ступенью ниже расположились Бене-Элохим – «сыны благочестивых существ. Эрувим, подобные цветущей юности, ангелы, именуемые Ишим, человекоподобные, они замыкают эту систему. И еще раз благодарю подписчика Сандрик 100 за то, что он предложил данную тему. Сандрик, большое тебе спасибо, надеюсь, ты посмотрел это видео. На всем позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. Адио.